Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Здравствуйте, Ефим. Давно мы с вами не слышали. Добрый день, Сергей. Две да, да. Недели две недели прошло. Ну и что же произошло за две недели? Какие события, может быть, ординарные, экстраординарные, может быть, такие Да, текущие? экстраординарных, разумеется, нет. Зима продолжается, эпидемия продолжается. Тем не менее, не такие уж... Экстраординарное, но достаточно интересное событие события происходит. Прежде чем перейти к Европе, а тема меня выведет к Европе, несомненно, хочу заметить вот что. Где-то в начале этой недели в «Новой газете» появилась статья, она даже имела форму манифеста, написал ее режиссер Никита Богомолов. Как режиссера я его мало знаю, да и как Блициста я его мало знаю, но дело не в нем самом. Статья, представьте себе, называется точно так же, как называется наша передача «Похищение Европы». Только автор приставил к этому названию современное такое популярное сейчас нынче цифровое обозначение 2.0, то есть как бы второй случай, второй припадок, вторая программа после первой. В чем же прелесть ситуации? наша эта передача называется «Похищение Европы уже более полугода», и ведем мы ее регулярно, а статья появилась сейчас. Что же подвигло Богомолова на написание статьи, почему он решил, что то второй в истории случай? Это не второй, и даже не третий, смею заверить Богомолова, он просто, так сказать, не так подкован в истории культуры, чтобы знать другие варианты. Дело в том, что точно так же назвал свое великолепное с знаменитое с 69-го года, 68 69 года Милан Кундера, известнейший всемирно знаменитый чешский прозаик, писатель, автор романов. Он тогда назвал это эссе «Похищение Европы», разумеется, имея в виду, может быть, в мозжечке где-то, имея в виду первое похищение Европы, совершенное Юпитером, который похитил в виде быка, представившись... И приняв форму вид быка, похитил из Леванта, то есть в те места, где сейчас нынешний Ливан, находится, прекрасную Европу. Прекрасную, видимо, королеву, назвать ее сложной королевой, в любом случае благородную девицу по имени Европа. От этой благородной девицы, собственно говоря, и вся Европа, континент, получила свое прекрасное Имя. Я мог бы сослаться на другие литературные примеры, но и Милан Кундера, и вступившись с ним в полемику Вацлав Габил, и грешным делом, и я, разумеется, имели в виду повторение стандартной ситуации, когда какая-то сила, достаточно непреодолимая, вдруг отнимает эту Европу у ее законных обладателей, у жителей. То, что имел в виду, скажем, Милан Кундера, была геополитическая ситуация в тогдашней Центральной Европе. Центральную Европу тогда Советский Союз и коммунистический режим отчуждил, отнял у европейского населения, отнял Восточную Европу, навязав ей несвойственный ей коммунистический режим. Вот в чем заключалось тогдашнее похищение Европы. В моем же уже сейчас понимании, и это послужило собственно материалом для названия передачи, похищение Европы вновь происходит и вновь под другим соусом. Но тоже очень непреодолимая или в любом случае страшная сила отнимает Европу у ее населения. И это же, представьте себе, имел в виду Никита Богомолов, назвав свою статью похищение Европы номер два. Второй случай. Потому что он имел в виду, в виду, разумеется, отчуждение классических европейских ценностей. Отчуждение или в начале, скажем так, постановка этих ценностей под сомнение, смена приоритетов, когда не европейские ценности классические, а мы же относим к ним свободу слова, свободу выражения, самовыражения, свободу... Э вероучений, свободу э, на э, плюрализм мнений и политический плюаль, плюрализм, свободу митингов, собраний и все прочее, что вы понимаете под названием Европа, европейские ценности. Так вот, все это, разумеется, сейчас ставится под сомнение или весьма агрессивно э, крадется у коренных жителей, у населения самой Европы. Пользу пока еще неизвестно, чью мы не в состоянии сейчас указать, кто, собственно, эти багдадские воры, кто, собственно, крадет Европу у европейцев. Так вот, Никита Богомолов <coughs> написал это эссе, назвал его манифестом, и, разумеется, тут же стал прицельным объектом прицельного огня а, тысячи, тысячи пер, тысячи перьев, публицистических перьев российских публицистов. Куда ни кинь, всюду клин. Всюду на него набросились, естественно, за якобы за главный посыл статьи, поскольку посыл был усмотрен в том, что он предлагает России не ориентироваться на эту нынешнюю Европу, а попытаться противопоставить себя ей, найти иной путь. Здесь можно много спорить, есть ли в этом посыл, что в этом посыле вообще правдиво или, скажем, что плодотворно. Можно ли противопоставить что-то из России этому нынешнему теоретическому Западу или при, при противопоставить ничего невозможно, потому что кроме домостроя и консервативных скреп в нынешней России ничего нет. Это сейчас дело второе, я не собираюсь сейчас вдаваться в полемику и с Богомоловым, и с его критиками. Потому что критики, точно так же, как он сам, заслуживают серьезной полемики. Но характерно здесь одно. Все они, согласно вполне, не, не бьют по существу, не, не полемизируют с Богомоловым по существу вопроса. Они ведут критику от персонам, то есть по личности его бьют. Ну вот он такой всякой, он пропутинский режиссер, скорее всего, я повторяю, фильмов-то я не видел, но так его описывают. Он женат на Собчак, что вообще <coughs> э, там клейма негде где ставить. И э, все ясно, как бы назвав это имя, они считают, что уже достаточно характеризовали самого автора. Но вот-то проблема. Ведь полемизировать надо было бы с тезисами, ну, скажем, в таком э, смысле, что да вовсе и не это приоритеты. Европа вовсе не придает своих интересов и своих ценностей. Европа вовсе не, отказывает, не отказывается от своих коренных ценностей. Она по-прежнему стоит на страже полной свободы слова, она по-прежнему стоит на страже прочих ценностей типа религиозных, семейных и других. По каждой из этих позиций можно спорить, вести спор, но по существу. Есть ли такие процессы в Европе или они придуманы? И придуманы этим негодяем Богомоловым, который усмотрел то, чего там нет. На самом деле ничего подобного в Европе нет. Еще хуже, когда критики просто указывают, "Но ну, это очередной закат Европы. но ну, очередной закат, кстати, у Шпенглера книга называется не Европа, а закат Запада. Но они говорят, еще один критик Запада, вот еще один предрекатель заката Запада, который никогда не свершился. Тоже подлог, тоже неправда, потому что разве 20-е, конец 20-х и 30-е годы не были насыщены всеми приметами реального заката европейской цивилизации? Разве Европа, где половина была уже фашистской или даже национал-социалистской, а другая, половина коммунистической, не была в состоянии близком к закату. О чем же можно еще говорить, когда мы понимаем, что такое, какую ночь черную и бесконечную несли в себе эти режимы и эти идеологии? И если бы ни одна единственная Британия, которой тоже руководил сомнительный либерал Винстон Черчилль, готовый биться до конца и не, и не помощь Соединенных Штатов, тогда еще цельных, по своей идеологии, то разве не закатилась бы Европа? И не могли бы мы сказать, что Шпингер был очень близок к правде. Если она пережила, пережила свой закат, то только потому, что еще были силы, которые этому противились. И против, противились организованно достаточно. Так вот, об этом речи не было. Его, как следует, солеными бичами из провели через строй Шпиц-Рутенов. И выпустили на другой стороне, оставшись со, своими, со своей убежденностью, что Европе ничего не грозит. Все это крайне, я бы сказал, не просто полно всякой слабого духа, недостаточной силы мысли. Потому что мы каждый, с каждым днем все больше и больше сталкиваемся именно с проявлениями слабости нынешней Европы. Вот вам пример. Арестовали и осудили Навального. Европа возмутилась. Как она возмутилась? Европейский Союз, а говоря Европе, приходится часто редуцировать все это понятие на Евросоюз. Единственная организованная в Европе сила сейчас. <coughs> Европейский Союз возмутился. Парламентарии возмутились и чего-то там э, приняли. Европейская комиссия не приняла ничего, заявив, что она будет этим, в этом деле разбираться после выхода Навального на свободу. Обратите внимание, он тогда сидел первый месяц под арестом, а сейчас на три с половиной года заточен, и что же? И они будут ждать, пока он выйдет. Нет, они озаботились тем, что послали в Москву джозепа Борреля, комиссара, члена Комиссии Европейской по иностранным делам, как бы министра иностранных дел Евросоюза. И Deutsche Welle весьма удовлетворенно написала, что... Он не пропустил своего шанса встретиться лицом к лицу с Лавровым и э, э, с ним обсудить важнейшие международные дела. Замечательный шанс Он, у Бореля был. И что же произошло? Борель выглядел человеком униженным и униженным по делам. Униженным э, вполне оправданно. Он пришел с, с какой-то своей... Э, ролью просителя, жалователя и просителя. Он приполз фактически к Лаврову, как, как князья московские приползали к Багдыхану на брюхе, чтобы э, заручиться его <coughs> приязнью. Так вот, Борель уехал ни с чем. Более того, уезжая, не добившись... От Лаврова ни слова понимания по делу Навального и по любым другим делам э, в области прав человека. Он уехал еще и получив пощечину. И даже подзатыльник, я бы сказал, и бо бол болезненный подзатыльник. Лавров ему сказал, что, а что если Европа <кх> придумает какие-то новые санкции, особенно против ответственных кадров путинского режима, то Россия способна вообще прекратить с ней какие-либо дела. И что вы думаете? Произошло это на этой неделе, но в начале недели, в самом начале. Даже более того, произошло это еще в уикенд между прошлой и нынешней неделей. И что же? Европейская комиссия выслушала его отчет и ответила полным молчанием. Они до сих пор в растерянности, не знают, что сказать. Почему? Разве так ведет себя сильная сторона, уверенная в своей силе, в своей способности и решимости наказать человека или страну, преступающую основополагающую понятие европейской цивилизации, свободу и права человека, свободу личности, свободу на слово и выражение, чего нет у российских граждан в помине сейчас? Так вот, остается ответить на вопрос – с позиции силы говорил Бурель с Лавровым или с позиции полной слабости, дезориентации, не понимая, где сейчас находятся европейские ценности и как их вообще защищать, когда они сталкиваются в лице Лаврова с э, московским, кремлевским хамом, который ведется по жлобски. И Европа не знает, чем ответить. Почему? Да потому что прав, в конечном счете, богомолов, разумеется, прав. Европа, отказавшись от своих ценностей, единственных своих жизнеутверждающих и, кстати, силообразующих ценностей, она отказалась и от этой силы. Она отказалась от возможности говорить с Россией, с Кремлем, с путинским режимом. Вот в этих сильных выражениях, может быть, даже ударив кулаком по столу, может быть, даже пригрозив серьезными санкциями. Ничего этого. Европа сейчас с позиции силы, с позиции слабости сделать не способна. Вот мы здесь выходим на второй виток. Ведь Европа не может быть другой, чем Запад в целом. Я не случайно сказал, что у Шпенглера речь шла о закате Абенленда, Запада, а не просто Европы. Так вот, упадок Запада, разумеется наблюдается и наблюдается он в Соединенных Штатах, может быть, в еще более ярком проявлении в виде, чем в Европе. Хотя, я думаю, что это сообщающиеся сосуды, не может быть сильной Европы при слабой Америке. Сла сильная Америка при слабой Европе, и Европе уже была в годы Второй мировой, и до нее, но потребовалась действительно сила. Этого всего сейчас нет. Что представляет собой сейчас нынешняя Америка после Передачи власти, после перехода власти от якобы лидера восстания. Я, мне сейчас приходится брать в кавычки и ко, вс, ко всему еще злобно усмехаться. Потому что назвать Трампа лидером восстания, человеком, который призывал <coughs> толпы к восстанию, это после того, как мы нас собственными ушами слышали призывы демократических официальных представителей, в том числе Камалу Харрис нынешнюю вице-президента нынешнего, мы слышали, когда, как аналогически вполне заверяет репортеров, или журналистов, комментаторов CNN, что какое же протестное движение без насилия, простите, без выбитых стекол, без зажженных автомобилей, да где вы видели? Ничего этого, кстати, у Капитолия не было, ни а, автомобилей горящих, ни Других форм насильственного протеста. И если были погибшие, если были ранены, если были травмированы, то только на стороне населения, которое э, приехало в Вашингтон, чтобы поддержать Трампа. На их стороне все жертвы, на стороне полиции два человека, покончивших самоубийством. И почему? Да потому что им... Видимо, невыносимо было слышать беспочвенное обвинение, где люди, с которыми они там общались, были представлены как насильники, самые страшные насильники в истории Америки. В истории Америки, Америки после гражданской войны вообще не было такого преступного издевательства над Конституцией, какая произошла в ходе вторжения вовнутрь Капитолия, сенат <coughs>, э, сторонников Трампа, из которых, Бог знает, кто был сторонником, а кто был и засланным казачком. Так вот, все это звенья одной цепи, или, если хотите, сообщающиеся сосуды, все это проистекает одно из другого. И причина, первопричина всего – это смена приоритетов. Это отказ от собственных жизнеутверждающих и жизнеполагающих ценностей. Вот когда от них начинают в массе отказываться, когда это, этот вид странной культуры извращенной начинает называться культурой отказа, культурой э, пересмотра, сложно перевести cancel culture, э, другим образом. Пока еще российская полит, э, политология не подобрала точного термина. В любом случае, мои американские слушатели прекрасно понимают, о чем идет речь. Это отказ от всех своих традиций, от исторического понимания своего собственного существования, своей истории, своего пути, эволюции. Отказ от всего этого. И пересмотр. Когда Линкольн, на которого сейчас с такой охотой ссылаются в Вашингтоне, когда нужно было судить э, Трампа, этот же Линкольн сброшен с пьедесталов. Его именем нельзя называть школы в штате Калифорния. Вернее, уже они переназваны именами каких-то, я не стану их характеризовать, но совсем не героев американского народа. Так вот, самые эти священные, как говорится, имена, они могут только оставаться священными в ходе процесса типа импичмента. Для других американцев которые являются авангардом всего этого движения, отказа от понимания истории своей, они не являются больше священными. И даже наоборот, они являются проявлениями позорного прошлого, от которого впоро отказаться. Вот весь этот комплекс, этот, этот клубок, этот клубок ценностей давно других, а не тех, которые были в основе Америки, в основе ее. Миропонимания и понимания своего места Весь этот клубок и ведет, собственно говоря К явлению, которое я достаточно э, широко описал И в Соединенных Штатах, и в Европе Наверное, давайте мы сделаем небольшой перерыв в этом месте Давайте Чтобы потом не останавливаться уже Давайте и, Если будут звонки, я потом напомню телефон в студии Примем звонки ответим на вопрос Возвращаемся в программу Эфима Фиштейна Похищение Европы. Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, или, может быть, вы хотели, чтобы их им прокомментировал то или иное событие, которое произошло в Америке. Пожалуйста, звоните 847-400-5200. Сергей, так. если я могу использовать эту паузу для того, чтобы внести одно исправление в паузе, в перерыве одна милая слушательница меня поправила имя автора этого манифеста похищения Европы Константин Богомол. Я с удовольствием делаю это исправление и извиняюсь, если кого-то, если чьи-то слух оскорбила моя неправильная в начале постановка вопроса. ничего. Так вот, сейчас Давайте мы прим... можем вернуться. Давайте имени, примем звонок, да. а потом вернемся к теме. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, скажите, пожалуйста, кого на Западе волновало, когда 83-84 года назад расстреливали в бывшем Союз, Советском Союзе маршалов, наркомов, командармов? Разве это кого-то волновало? А сейчас дали ему три года, все волнуются. Объясните, пожалуйста. Спасибо, я вас послушаю по радио. Знаете взаимоотношения участников членов одного движения исторического одного революционного движения они всегда непростые и как говорится это волнует прежде всего только их но так было и во французскую революцию все вы знаете как погибали Робисфьер, сен жуст дантон и другие да, от руки собственных товарищей так что здесь ничего нового в принципе нет другое дело когда Навальный не является ни членом партии «Единая Россия», ни членом той группировки, которая сейчас захватила и держит власть в России, он оппозиционер, а судьба оппозиционера, который борется один на один, борется за себя как человек с гигантской махиной, которая его пытается как человека удушить, затоптать в грязь, это совсем другое дело, это волнует всех. Там здесь же не об идеологии идет речь. Никто в толком не знает, ни, какова идеология Навального, да и более того, не знает, какова идеология Путина. Разве он какую-то идеологию предлагает своим согражданам? Когда-то был российский мир, он не удался, потом была Новороссия, а теперь вообще не понятно, что. Ну что-то он как бы... Собственно имеет в виду, но только свою собственную власть. Ничего другого. Так что нечего здесь говорить о, о том, что Путин преследует Навального за какую-то неправильную идеологию. За неправильные социальные проекты или прожекты. Да ничего такого нет. Борется махина и борется достаточно одинокий человек, судьба которого стала небезразлична его согражданам. Потому что они же видят и каждый это примеряет на себя. А я бы оказался в этой ситуации, что слово нельзя сказать, а если ты его говоришь, ты уже враг режима, так получается. Поэтому это интересно и миру. Они тоже ставят себя в такое положение. Ставят себя в такое положение не только поляки, но и французы, американцы. Они тоже говорят. А если это у нас? Вот у нас завтра появится такое. В принципе, это же возможно, но перерастет. Там байденовский режим в путинский постепенно. Конечно, имя будет не Байден и не Путин, а имя будет, допустим, Камала Харрис или другое имя найдется всегда. Но режим постепенно подойдет к диктаторской форме своей. Будет определенная идеология станет единственной допустимой, определенная партия станет единственным допустимым выразителем этой идеологии. И вы понимаете, какая так имеет больше шансов стать такой. И в результате каждый, да уже и сейчас мы в нашей же с вами Америке, и оказываемся свидетелями таких процессов, когда кто-то оказывается врагом народа номер один, а кто-то врагом народа номер два, но в любом случае с ним прекращают дела, его прекращают звать в гости, банки прекращают ему давать кредиты и так далее. Всех этих случаев не перечесть. Так вот... Чтобы оказаться в такой ситуации И иметь возможность бороться дальше Поэтому-то и проявляют Некое сочувствие, понимание Ситуации того же Навального Никто не солидаризуется С его национальной Этнической или любой другой программой Во-первых, потому что они сейчас совершенно Не членораздельные Они непонятны Не вы, не я, мы Ефим, не знаем Спасибо, я думаю, спасибо. вы ответили на вопрос да. Давайте попробуем Все у нас Созвонков да? да. Окей Добрый да, день, давай. пожалуйста. Да, добрый день, здравствуйте. Я вот пару а, таких просто вопросов, в принципе, на которые, по-моему, даже ответ не нужен. По поводу Навального, в принципе, довольно таки персона, заслуживающая громадного уважения, это первое, несомненно. Но второе, вообще человек знал, что за ним, в принципе, открытая охота. Уже просто открытая охота. Зачем нужно было возвращаться в данный момент, но ну, именно тогда, когда он вернулся, зная, что он попадет сразу же моментально туда, куда он попал. Вот, то есть вот такой как бы это, так, реплика, понятно. Спасибо большое. Реплика, да. А второй второй момент по поводу поездки, а, встречи Лаврова, да, то есть здесь, в принципе, знаете, Европа как действительно она выглядит, как вот знаете, каким импотент. То есть она хлопает дверями, там кричит, это все, но сделать то ничего не может на самом деле. Почему? Потому что я считаю, что в принципе нету ни четкого плана вообще, как с этим бороться. А второе. Европа-то, в принципе, повязана довольно-таки конкретно на сегодняшний момент с газом и со всеми энергоносителями. То есть, они-то, в принципе, даже и теоретически пока сделать не могут ничего, потому что альтернатив нету. То есть, опять-таки, поправьте меня, если я не прав, но мне вот такое впечатление, в принципе. Знаете, Спасибо. первый вопрос был: на первый взгляд, простой, на, по су... В действительности это был вопрос очень в точку, потому что мы имеем дело с историей не политической, Понимаете, если бы Навальный имел какую-то партию с идеологией, с наметками, вот я попаду в Думу. Вопрос-то это метафизический. Как личность, оказавшаяся в таких сложных жизненных обстоятельствах, буквально в тисках, экзистенциальных тисках, как она решает, свою дальнейшую судьбу. Вы же понимаете, разумеется, что он мог остаться на Западе. Но безбедно бы жил там с У него есть наверняка с чего жить, да и мог бы, в принципе, э, устроиться наверняка. Он решил эту борьбу продолжить. Почему? Да потому что он уже сам в ней весь. Он уже без нее пол полсущества. Не, не тот Навальный, не, не полный Навальный совершенно. Он уже без нее... Отчасти какой-то импотентный, какой-то э, собственная тень, тень вчерашнего борца. И он решил для себя этот вопрос, который невозможно, никто за него решить не может, никто не может подсказать. Алексей, доставайся ты на Западе, плюнь ты на всю эту Русь-матушку, там тебя все равно обделают с ног до головы. Ведь все равно так и получилось. Он пошел в тюрьму, а ему доброжелатели во кричат: кричат, «Э, теперь-то ясно, что ты проект ФСБ. Если бы они хотели, они бы убили. А вот сейчас они тебя выдвигают куда-то. Ну, бред собачий. Так вот, он решал этот вопрос на личностном, на метафизическом уровне. И решил его так, как решил. его упрекнуть бессмысленно не... и, честно говоря, не по-человечески. Каждый для себя решает. И каждый должен сказать себе, смог ли бы я... Это же галичевский вопрос типичный. Смог ли бы я выйти на площадь? А может быть и Нет. Не смогу выйти на площадь. Вот он для себя решил, я пойду на площадь. Хотя и один, но совершенно один против этой махины. И Мне жаль парней, которые тоже идут в тюрьму, но они ясно говорят и правильно говорят. Навальный не боится. Чего же я боюсь? Значит, можно и не бояться. Вот в чем дело. Это личный пример. Это сила, самая убедительная сила личного примера. Понимаете, нет ничего убедительного. Давайте Хорошо? примем следующий замок. Давайте. Добрый день. Алло, добрый день. Алло. Добрый. Да-да. А Я вот тут немножко послушал на, на моем любимом радио. Но мне эти сентенции по Западу, что они на себе применяют, ну прям умиляют. Я здесь тридцать больше 30 лет прожил. Этот запах потом и кровью почувствовал. эту всю ложь. Они ничего не примеряют. Они за себя а вас не думают. И вытаскивают новую, нового человека, чтобы вознести его и сделать из него героя. Навальный, лично для меня, напоминаю тем, кто забывает, произнеся одну фразу, одно предложение, что Крым – это не пирожок, и взяли и не отдадим, а его коллега по оппозиции, который, который жил в то время, когда я там жил и все знаю, то легальное, что было в 80-х годах перестройку, Ходорковский то же самое произнес. Вот это их вся внутренняя стезя. А то, что народ выходит, народ и здесь выходит, даже не разбираясь, что происходит и что творится. Значит, человек, как Навальный, выходя и показывая все, у меня всегда вопрос, откуда, откуда информация, кто дает информацию. Кто оплачивает эту информацию, кто заходит в эти дома, кто это фотографирует, у меня всегда вопрос. Поэтому он решил, решил, но когда Навальный, получив условный срок, сдвинул толпу из Измайловского парка, а сам полетел в Турцию, вы об этом не говорите. Он уже тогда должен был сидеть, потому что он нарушил правила и оттуда еще звонил. Я это придумал? Зайдите, посмотрите. Это легально вести все. Так что не надо делать героя. Время покажет, кто герой. А Запад, ну простите, вы так живете там, О а Западе так говорите с умилением. К несчастью, я живу сейчас здесь на Западе и вижу, что творится с этой элитой, которая руки вытирает о Россию об Украину, А Белоруссию, о всех. руки вытирает и деньги зарабатывает. Это факт. И тут трудно переубедить, просто нужно немножко раздвинуть кому-то мозги и посмотреть реально, что они хотят и как они с вами дружат. Вот и все. Все, если вы все сказали, то я скажу вам, что с вашего позволения я с вами целиком и полностью не согласен. Это все, что я могу вам сказать. Любое высказывание должно иметь свою логику и свой пафос. А для меня высказывание, которое начинается и заканчивается вопросом «А кто ему платит?» Не существует такого для меня. Особенно по отношению к человеку, который сидит пока что в тюрьме. И неизвестно, что будет завтра. Я отказываюсь вообще полемизировать при таком подходе. Кто ему за это платит? А кто мне за это платит? Я похож на человека, который из России, что ли, сейчас передает это или разговаривает с вами? Нет. Я 50 лет на Западе, пожалуй, подольше, чем вы. Так что не надо об этом говорить. Надо решать вопрос силой примера и прилагать это к себе. Я способен на это? Вы способны на это? Или вы спросите, а кто мне за это заплатит? Тогда будет другой разговор, и это не тот разговор, который мы можем вести. Понимаете? А что касается источников информации, то в каждом своем, кстати, расследовании Навальный говорит полностью. Откуда эта информация? Да и потом, не тем людям, которые его обвиняют в том, что он там что-то сказал про Крым, из-за чего, скорее всего, я бы с ним до крови поругался. Ведь не в этом же дело. Дело в том, насколько он способен за свои убеждения подставить свою жизнь. Понимаете? Отдать часть своего, как говорится, свободного времени и вообще своей свободы. Если э -э, готов я стану говорить серьезно. Если не готов и будет критиковать Навального с позиции, скажем, Григория Явлинского, который в жизни по Крыму занимал правильную позицию и в жизни ничего не сделал, в жизни не вышел на площадь, то это же несравнимые величины получаются. Какой же смысл тогда? Это называется держать дулю в кармане. Понимаете, многие способны держать дулю в кармане, но их убежденность, что они делают что-то для России больше, чем тот, кто сидит в тюрьме, она смешна. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Давайте. Алло, здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Ефим. Добрый вечер. Меня, меня зовут Евгений. Спасибо вам большое за первую часть программы, за все остальные споры про Навального не хочу затрагивать. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а остались ли еще вот на коллективном Западе вот те самые европейские ценности, о которых Европа на словах так якобы печется? Ведь невозможно быть немножко беременной. Мы проводим честные выборы, но зажимаем свободу слова. Или мы будем говорить все, что хочешь, но ограничиваем право собраний среди связи с ковидом. Спасибо большое, послушаю пора. Да, это хороший, кстати, вопрос. Я глубоко убежден в том, что действительно беременной отчасти быть, немножко беременной быть невозможно. И нужно общество рассматривать в этом комплексе, который вы прекрасно обозначили. В комплексе. И если какая-то одна ценность объявляется несущественной, скажем, свобода слова. Когда вам начинают объяснять, что для прогресса человечества иногда важно ограничить эту свободу, потому что ведь некоторые слова ведут к атомной войне, а что же вы, значит, за э, слезы вдов и <coughs> грустные глаза сирот, что ли, вы этого хотите? <coughs> Это мы, этого мы наслышаны всю свою жизнь. Пока жили в Совке, мы именно это и слышали, что каждый, кто не готов подчиниться, подчиниться диктатуре партии, он на самом деле ведет дело к большой войне. Все это оставьте в прошлом. Судите по комплексу. Если вынимается из этого комплекса одна из этих свобод, они все называются свободами. Свободами или правами. Если вынимается одна, значит не действительно весь комплекс. Он не держится как не держится конструкция, когда из основания выбивают несущую стену или несущий э, пилон. Так вот, не держится конструкция после этого, она вся падает. Это то, что сейчас происходит в Америке. На голову американцам падает вся конструкция, потому что доказывать, что можно обойтись без свободы э, мнений или без свободы собраний или с одной только партией достаточно хорошо можно жить, все это ложь. Вся конструкция при этом разрушается и падает. Вот весь ответ. На это обратил внимание даже французский президент в свое время, что ограничение свободы слова в социальных сетях это не есть хорошо для демократии. <как> Несомненно. Это Кстати, просто... это сказал и Навальный. А адресуясь к американцам, которые стали Трампа цензурировать в социальных сетях, он сказал, это начало, от этого вся беда пойдет. Нельзя применять это выборочно, где-то можно, где-то нельзя. И что же? Ну, разумеется, на него обрушились либеральные мыслители, что чего-то там не понимает и лезет. Интересно, вот возвращаясь к нам, к нашим событиям, после того, как Трамп был оправдан в Сенате, и народ задумался, что будет дальше, на этом охота на ведьму закончится или нет. Но похоже, что нет. Похоже, демократы настолько его боятся, настолько боятся его популярности и поддержки среди американцев, что они на этом не остановятся. Сейчас начинают подавать иски все, кому не лень. И... Разумеется, разумеется, они его затюкают исками, особенно исками, которым 200 лет отроду многие иски основываются на результатах или на ситуации гражданской войны в америке другие на ситуации с куклук скланом, и все они сводятся к тому но ну, не может же не может же сторонний куклукс клана иметь право баллотироваться это кстати называется выборным правом это право избирать и быть избранным это неотъемлемо это двуединство двуединство избирать и быть избранным потому что тот кто лишается права быть избранным уже не имеет избирательного права да. а как на ваш взгляд популярность трампа и его влияние на республиканскую партию значительно или и... на этот счет есть просто статистика выкладки она достаточно значительно и проблема в том что статистикам сейчас верить вообще невозможно статистики сейчас зависит только от того кто их делает выполняет понимаете? социальный заказ по каким заказам работает то или иное учреждение которое делает опросы и выдает на гора статистики по некоторым трамп потерял какую-то популярность, часть популярности, я в это особенно не верю, потому что это, это часть человеческого существа сочувствовать несправедливо гонимому. Человек с собой ничего не может поделать, но он обычно сочувствует. Хотя есть и другая особенность человеческой это, конечно, она именуется рефлексом последнего вагона, вскочить, когда видят, что большинство необоримо, когда большинство превалирует в обществе, вскочить в последний вагон и Уехать к победителям, в лагерь победителей, в стан победителей. Но это же все, понимаете, в наше время кратковременно, в наше время нельзя с уверенностью сказать, сколько это продлится. Возьмите хотя бы конкретный пример. В городе Миннесота сейчас принято решение добавить миллион долларов полиции, департаменту полиции. Это тот департамент, которого собер... собрались лишить фондов только недавно. Это вопрос двух-трех месяцев, когда шла речь о том, а лишим ли мы их фондов. Но преступность поднялась настолько, что пришлось вот сейчас, буквально с сегодняшнего дня новость, добавить миллион долларов этому же полицейскому управлению. Ну, потому что или мы живем среди преступников и становимся и рискуем, кстати, не быть переизбранными на следующий срок, или мы слушаем голос разума. Но голос разума если мы, если байденовская администрация начинает слушать голос разума, она тут же окажется приблизительно там, где был Трамп, только без его решимости. А все остальное приложится и будет там. Или же она начнет слушаться э, другие подсказки и другие советы, и тогда разойдется с рациональностью, с голосом разума. Ну, на самом деле, ничего удивительного нет. Вот я имею в виду движение за дефинансирование полиции – что демократы провозгласили своим лозунгом там какое-то время назад и в некоторых местах реализовали эти лозунги, это вообще укладывается в традиции демократов. Они предпринимают какие-то меры, какие-то реформы, какие-то программы гребаные. Потом получается вот такой результат. Мало того, что, ну, в лучшем случае это неэффективно, это просто псу под хвост деньги, что называется. В худшем случае это несет в себе отрицательный заряд и катастрофические последствия для американцев. Ну ничего, ну не получилось, давайте попробуем теперь исп... любое Любая, инициатива демократов в конечном итоге заканчивается в лучшем случае просто тратой безумной, безумной тратой денег, в худшем случае катастрофой. Это все вот в традициях, и это постоянно из года в год, из десятилетия в десятилетие. Это все так. Не, вы, не посмотрите, не вы посмотрите сейчас а, вот то, что произошло в Техасе вот в последние дни. Техас в свое время там выпендрился и решил пойти в ногу со временем, так сказать, зеленую энергетику внедрить. Построили, Поставили эти дурацкие вентиляторы, а поставили солнечные батареи, и тут на тебе... А, да, а поскольку избрали Байдена, который один, одной из своих задач объявил борьбу с глобальным потеплением, поскольку его избрали, глобальное потепление они победили. И холод пришел на землю Техаса. И эти гребаные мельницы замерзли, и эти бат солнечные батареи покрылись льдом и снегом, и ничего не работает. 4 миллиона человек остались без цвета и тепла в Техасе. И этот... А ЗИЦ-председатель хочет перевести всю страну на подобное энергоснабжение. Но есть, есть у демократов ум вообще, хоть, ну вот этот пример яркий, пожалуйста, посмотрите, во что все это выльется. Нет, не сделают выводов, нет, будут говорить, что то, что произошло, это результат а, изменения климата, Трамп виноват, он вышел из аккорда, и вот мы сейчас это имел, посмотрите, будут обвинять не в этом нет. Трампа. Ну, несомненно. Это же Сам... безумцы абсолютные. Но Сергей, самое, ну, это если... самое это страшное. Есть Я смысле... понимаю те политики если... и те, кто около этого зарабатывает бабки. Но те идиоты, которые за них голосуют, эти меня возмущают больше всего. Те, понятно, те цепляются за власть, обещают золотые горы, лишь бы за них голосовали. Но те, кто голосует, ну простите меня. Но, несомненно, если бы побеждал во всех ситуациях голос разума, и даже опыт человеческий, то наверняка марксизм не смог бы просуществовать 150 лет и все еще сохранить некоторую привлекательность для, как бы это сказать, для американских и европейских недотек, понимаете, где всерьез думаю, что им не удалось построить настоящий, а нам удастся построить настоящий, потому что мы это ведь умнее, они не понимают, что есть бредовые идеи, которые с самого начала обречены на вечный провал при попытке реализовать их, осуществить их в жизни. Так вот, это одна из этих бредовых идей. Да, вы совершенно правы. И, кстати, ведь сейчас лишь начинают понимать и владельцы, и потребители той самой энергии малых, небольших гидроэлектростанций и так далее, что если бы... Был привод все-таки, если бы был этот э, нефтепровод из Канады, то, наверное, такая ситуация э, решалась бы впредь э, с помощью традиционных, уже оправдавших себя средств добычи э, электрического тока из э, <сильных> фасильных э, средств. Так вот, ничего этого нет. И это очередная победа марксизма над здравым разумом. Так когда-то называли это. К сожалению. Ифим, огромное спасибо. И до встречи в следующий раз. Договорились, через две недели я ваш.